Наших эфир продолжает программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, я должен предупредить наших радиослушателей, что мы ведем нашу трансляцию в полевых, или приближенных к военным, к боевым действиям условиях. Леон находится в поездке, поэтому такая походная ситуация. Интерьер несколько отличается от традиционного к которому да. мы все уже привыкли но я надеюсь это не никак а не отразится на содержании нашего разговора разговор будет как всегда интересный и начнем мы с ситуации в сирии помнится как э, решение трампа вывести войска из сирии вызвали бурю протеста и так сказать, панические настроения и мир рухнул небо упало на землю все что же сейчас происходит в сирии ну вот как, как хорошо да, действовать по старой пословице цыплят надо считать по осени. Потому что вот я вот а, тоже вспоминаю, что а, просто был плач а, демократов по нашим курдам. А, не помню, любили они их до того или нет, когда-нибудь до Трампа. А потом, значит, огромное количество республиканцев тоже... Так называемых умеренных, да, тоже качались и говорили: как же так? Вот мы взяли и предали турков а... турков. А. Курдов, я прошу прощения. значит, напоминаю, в чем была суть. Несколько сотен американских солдат стояли как бы тонкой линией, разделяющей турецкие войска и сирийские войска. Сирийцам помогали, помогают, продолжают помогать российские. То есть мы мы держали как бы линию между Турцией и Сирией, Ираном и Россией. Значит, Время от времени наши ребята там погибали, о чем-то взрывали, что-то еще такое происходило. Естественно, ни та, ни другая сторона не хотели задеть американцев, потому что вообще американцев задевать не нужно, особенно когда такой непредсказуемый президент, который не говорит слово «красная черта», а потом, что называется, ничего не делает, а наоборот, этих слов не говорит, но делает. И э, Трамп убрал несколько сотен этих солдат. Тогда было совершенно непонятно, почему и как бы, так сказать, он позволил теперь, так сказать, войне. Вот. А что получилось, э, давайте мы рассудим и посмотрим, получилось ли что-то из этого хорошее или то ужасное, которое нам предсказывали, значит, конец света, обычный. Значит, во-первых, на тот момент все абсолютно полмира считали, что мы в чем-то там виноваты в этой Сирии, потому что, ну, раз мы там присутствуем, значит мы виноваты. Во-вторых, наше участие, как бы, предполагало, что когда э, пойдут обратно выгнанные, убежавшие со своих мест сирийцы, то кто-то должен начать заниматься их расселением, инфраструктурой, школами, едой, там, водой и тому подобное. И у кого самые длинные, что называется, карманы, к кому все привыкли, что они берут на себя все расходы, это Америка. А Что называется, как говорил Десент Экзюбей, если ты его приручил, то ты теперь в ответе за него. А далее полмира значит, на нас злилось по этому поводу, и ну как когда мы зашли в Ирак не дай бог, не поймите меня неправильно, я не считаю, что вы правильно правильно сделали, что зашли в Ирак. Ну, вот просто констатирую, что в тот момент, когда мы зашли в Ирак, а были там, то полмира считали, что мы там сделаем что-то ужасное. А, и а, самое главное, что Турция начала показывать свое нерасположение к нам и к НАТО тем, что она начала сближаться с Россией. Если вы помните, был такой сбитый турецким тур, турками самолет российский, который привел к определенному не а потом вдруг раз, и они стали лучшими друзьями, и даже Турция взяла и закупила довольно серьезное вооружение в России, чем стало показывать, как бы, НАТО и Америка, что и без вас переживут. И вот, значит, вот убираем мы там сколько там, 6, 7, 8, там сотен, ну, тысячи там, помню, не, не было, тысячи солдат. И что начинает происходить? Значит, э, турки, которым, к которым убежало около трех миллионов сирийцев, хотят их выселить обратно на их землю и должны до этого зачистить, потому что люди боятся возвращаться, их там убивают. Значит, турки идут в наступление. А на кого? А на сирийские войска. А кем поддержаны сирийские войска? А России. Значит, турки начинают и все больше и больше увязают, и вот сейчас просто идут широкомасштабные военные действия с применением танковых дивизий, с самолетами, с артобстрелами там, и тому подобное, с зачисткой городов и сел. С двух сторон. С одной стороны, это значит, турецкие войска, которые там побеждают в этот момент. И, значит, объединенные сурецкой россии, сирийско-российские силы, поддержанные еще, так сказать, теми, теми бандитами, которых содержит Иран. Раньше не содержит, потому что сейчас уже не содержит, потому что Трамп настолько их обесточил, настолько их деньги, так сказать, поток денег к ним прервал, тем, что он не разрешает покупать их нефть никому. Значит, а Китай, который с ними подписал соглашение, как вы знаете, сейчас у них большие проблемы. У них это самое э, флу, так сказать, вот это вот коронавирус. Значит, у них огромное количество фабрик и заводов либо остановилось, либо приостановило, либо начало, так сказать, снижать свою деятельность. Им нужно меньше, меньше и меньше энергоносителей. Значит, у, с Америкой подписан договор, что мы будем снабжать от 19 до 20 процентов необходимости китайских энергоносителей. Значит, кто им не нужен, а зачем ссориться с Америкой, давайте, так сказать, бросим Иран. И вот, значит, у Ирана последняя большая страна, которая покупала у них большое количество нефти, Китай, начала все меньше и меньше покупать эту нефть. То есть денег у них тоже, так сказать, с деньгами хреново. Итого, турки, вместо того, чтобы сближаться с Россией, показывая всякие пальцы, в том числе и большой НАТО, стали сближаться опять сближаться с НАТО. Они воюют с Россией, им нужна поддержка нашей моральной физической, и физической патроны и туда-сюда. Кстати, вот только вторая в НАТО армия, чтобы было понятно, что это серьезные ребята. После нас то вторая армия. А, значит, Сирийцы и а, русские проигрывают, то есть показывается, как российское оружие, чем оно хуже, чем то оружие, которым вооружена а, значит, турецкая армия, поставленная из Франции и в автоном из Франции и Соединенных Штатов Америки. А, и а, Иран показывает все больше и больше всем сказать, террористическим организациям, которые они поддерживали, что у них больше нет денег, потому что сейчас так сказать, необходимо больше денег, а они не могут дать эти деньги. Значит, Иными словами, что я хочу сказать. Вот мы все ничего не понимали в том, что делает значит, Трамп. В лучшем случае мы сидели и говорили, подождем, непонятно, да. В худшем случае мы кричали, там, что он делает, предает друзей. А в самом плохом, как демократы, кричали, конец мира наступит. Ну, у них так часто уже поступал, наступал конец мира, что как с тем мальчиком, который кричит волк, в какой-то момент им просто перестали уже доверять совершенно. В общем, маленькое событие, которое нам непонятно и которая определенно совершенно привело вот оно было какой венец такая вишенка на том торте который Трамп кушали прочее под кстати говоря кушали есть еще один очень интересный аспект всего происходящего. Значит, как вы знаете, неделю тому назад Трамп заявил, Белый дом заявил, что больше они не будут посылать помощь палестинской администрации, Амбасу. То есть они помощь там медицинскую будут посылать, гуманитарную, а деньги там на содержание а, значит, все эти палестинской автономии не будут. И мало того, что сами не. Еще и договорились с суннитами, с Судовской Аравией, Кувейт и прочее, прочее, не посылать тоже им деньги. Аббас помчался тут же, встречался с нашленным принцем Судовской Аравии, там, с кем-то еще, в Абу-Дабу, там, куда-то летал, ездил, вернулся обратно в совершенно ошарашенном состоянии. Ему сказали, ты так сопротивляешься мирному плану, который предлагает Трамп, не будешь ты получать денег. И что из этого происходит? Мирный договор о том, значит, финальный, что называется, договор о том, что будет с палестинцами, обсуждает Израиль, Судовская Аравия, Кувейт, Катар, Соединенные Штаты Америки. Единственный, кто его не обсуждает, это... Палестинская автономия. То есть палестинцы. Им сказали, ребята, мы сделали из вас такой, так сказать, там, бигдилл, что называется, огромную историю. Вот. ну вы совершенно зажались зазнались и не понимаете, где где ваше место. Так вот, сядьте на ваше место и ждите, пока большие дяди решат вашу судьбу. А, значит, все это складывается в одну и ту же картину того, что вот эти вот каких-то 900, по я вспомнил сейчас, 937, солдат, которые были забраны с линии размежевания войск а, значит, в, в Сирии, к чему, к какому огромному повороту событий, развороту практически событий они привели. То есть совсем-совсем последний вывод. Это никогда, когда смотришь на игру Гроссмейстера, вот, а Трамп явно гроссмейстер на мировом, так сказать, политическом пространстве, даже не думай о том, что ты можешь понимать, какое количество фигур, какое количество комбинаций и сколько вперед просчитано у него. Поэтому, ну, ребят, просто сиди что называется, давайте сидеть и ждать, какие будут результаты. И я очень надеюсь, что это все не прекратится в ноябре этого года, а что как минимум на 4 года продолжится. Вот, так сказать, на этом мой обзор по поводу того, что произошло с уходом с линии размежевания войск и уводом Трампа наших 937 человек, какие последствия это имело. Спасибо. А удалось ли вам понаблюдать за демократами на, на дебатах и вообще что касается демократов, их путь к президентству <laughs> чем устал. Ну вот, кроме, кроме последних, скажем, там 10, 12, 15 часов, когда, которые я провел там в самолете на пересадках. На пересадках, кстати, я видел экраны, но не было времени слушать, что там люди говорят. Поэтому считайте, что последние 15 часов улетело, у меня все сведения на 15 часов тому назад. Да, конечно, наблюдаю с большим удовольствием. Во-первых, Во были очень интересные дебаты между шестью демократами. Значит, сначала они были интересны составу. А значит, демократы в течение четырех лет после ну, кошмара, который у них происходил на выборах, так сказать, связанных с Хиллари Клинтон и прочее, там обманами, подтасовками и т.д. Они лишь сказали, что они теперь будут вот они урок свой выучили, и они теперь будут порядочными и честными людьми. А то ли у них поменялись люди, теперь другие люди, не те, которые обещали. То ли честные люди у них э, имеется в виду, это люди, которые делают то, что им хочется, что называется цель оправдывания средства, не знаю. Но значит, они выработали правила о том, кто имеет право выступать в дебатах. И, значит, раз, два, три, четыре, пять каких-то условий надо удовлетворять. Но теперь получается ситуация, при которой им очень хочется, чтобы в дебатах устраив, он, значит, принимал участие а также и человек, который на них не имеет права. Почему? Потому что, значит, э, этот человек дает им денег, а еще и пообещал дать еще больше. Значит, Мини Майк его называет э, Трамп. Это бывший мэр э, Нью-Йорка который значит, таким странным немножко образом вступил в гонку, он в гонку вступил поздно, сказал, что в первых четырех вообще, так сказать, в прайвере и, и во всяких других конкурсах и прочее он участвовать не будет, а он сразу же пойдет туда, где очень много делегатов, то есть там, где деньги лежат, там, где власть лежит, да? и он уже вбросил 400 ну, по, некоторые 350, некоторые 450, возьмем, так сказать, среднюю цифру. 400 миллионов долларов он вбросил в то, чтобы... Значит, его имя стало известно, его идеи пропагандировались, он скупает там сотнями блогеров, платит им 2000 долларов в месяц просто за то, чтобы они все время ставили его имя. А, там и т.д. и т.п. Огромное количество людей, которые сейчас питаются от того, что вот у него есть 53 или 54 миллиарда долларов, он решил один, там, два, три там, миллиарда потратить на то, чтобы избраться в президент Он уже все, что называется, имел все игрушки, этой игрушки у него еще не было. Ну, значит первое это они его абсолютно вот как они продали в свое время э, Хиллари Клинтон за 5 миллионов долларов э, я не знаю знаете вы или нет но задолго до того как там определился претендент от демократической партии в шестнадцатом году уже в конце 2015 пятнадцатого года может начале го Хиллари Клинтон подписал значит предвыборный штаб Хиллари Клинтон подписался Центральным комитетом Демократической партии договор о том, что взамен на передачу 5 миллионов долларов, которые Клинтонша получила в качестве сказать, взносов в свою избирательную кампанию, а Демократическая партия Америки не будет делать в течение 2016 -го года ни одного назначения, принимать ни одного решения, и сделать никаких телодвижений, которые не будут официально и в письменном виде разрешены Хиллари Клинтон или его избирательной кампании. То есть, ну, взяли и продали, что называется, на корню. Вот то же самое. А, поэтому, когда, значит, Берни Сандерс там начал выигрывать, они взяли и просто 5 миллионов голосов из его колонки в компьютере перенесли, просто перенесли физически значит, к Хиллари Клинтон. Она и так выигрывала, но выигрывала чуть-чуть, а ей надо было показать такой мощный выигрыш. Вот они так сказать, украли. А когда значит, Берни Сандерс, так сказать, его люди посчитали это дело, ну, он потом много получил чего, значит, чтобы ему особенно не хотелось плакать, тем более, что она проиграла на выборах. Теперь значит, то же самое происходит с Блумбергом, только ставки побольше. Он уже там не чужими деньгами, миллионами распоряжается, а собственными там, десятками сотнями миллионов. Поэтому значит, их очень греет идея того, что он будет разбрасывать миллиарды на два на предвыборную кампанию. Они понимают, что они все получат очень много денег, а просто так сказать, выполняя его приказания. И его поставили на сцену, абсолютно не имеющего на это права, рядом со, со всеми остальными. Что, естественно, взбесило всех остальных. И поэтому основная так сказать, задача присутствующих остальных пяти человек, которые были на этой сцене, было а, значит, обмазать а, мини-майка как можно большим количеством очень дурно пахнувшего дерьма. Что они и сделали на самом деле. Но, значит, из... говорили все, что угодно, сказать. Я, Даже, даже они, они, конечно, такие сукины дети и подонки. Республиканцы никогда даже не придумали бы это, то сделать и то говорить, чего они делают. Например, самое действенное из того, что демократы делали на сцене, это они, значит, предложили сначала один, потом Байден, по потом тут же подхватила это дело, значит, наша дорогая и уважаемая почти коммунистка Санд, это самое... Элизабет, значит, это самое, Господи, можно. Уоррен. А, Уоррен, потом, значит, Сандерс и один за другим стали ему говорить, значит, если ты такой честный и порядочный, и вот как ты говоришь, значит, женщины хотели говорить про всякие гадости про тебя. А ты, значит, вынужден был откупаться, потому что у него есть, по-моему, 37, за последние 10 лет, 37 он подписал договоров о полном неразглашении за то, что он давал женщинам какие-то там деньги, за то, что они там забирали свои заявления с суда там, или там что-то еще такое. А вот они говорят, вот скажи прямо со сцены, что они все имеют право говорить значит, все, что они хотят, и что ты их полностью освобождаешь от тех обязательств, которые, а там такие обязательства, начнешь говорить, там должен 100 миллионов отдать, ну и тому подобное. Вот, полностью освобождаешь их от всех обязательств значит, вот, по тому, что они могут говорить, и разрешаешь им во всеуслышание разговаривать. Значит, ну Как вы понимаете, там много было такого, значит, чего он не хотел бы, чтобы услышали мы. Тем более, что все знают, что он невероятно наглый, крикун, высокомерный по отношению к женщинам, к майнорити, вообще к людям, которые он считает ниже себя. А так у него 53 миллиарда долларов, то он почти всех людей считает ниже себя. Думаю, за исключением короля Ричарда, значит, вот «Львиное сердце», там, еще, может быть, там, рыцари, пары рыцарей, «Алые и белые розы». А может, еще мало вот. Но, по крайней мере, говорят, что он совершенно отвратительный человек, с ним совершенно невозможно работать, что он деспот, что он ужасно и что он так сказать, требует чтобы с ним спали бабы требует просто вот. а, причем так в наглую ну, опять не знаю не поймал, не вор поэтому значит не знаю в общем он их не освободил значит, никого из этих женщин увидел от ответа ужасно слабо выглядел на сцене и даже значит америка а, значит, озаглавила свою статью а, о дебатах следующим образом. «Блюмберг заплатил 400 миллионов долларов, чтобы услышать гадости, которые о нем говорила на сцене Элизабет Уоррен». Примерно. А Примерно так оно и было. Вообще, э, на мой взгляд, дебаты были совершенно идиотскими со стратегической точки зрения. Вот, скажем, ну, понятно, демократы все стоят на сцене, и у них одна задача. Они э, устроили дебаты накануне кокусов в Неваде. Причем Майкл Блумберг в этих кокусах никакого участия не принимает, его даже в бюллетене нет. И, тем не менее, все стрелы были направлены на Блумберга. Хотя, еще раз говорю, цель этих дебатов — это перед самыми кокусами, так сказать, показать свое лицо, рассказать о себе, ну и клюнуть того соперника, который рядом с тобой. Блумберг, Блумберга в бюллетенях нет. Тем не менее, они нападают на Блумберга. И еще два гения в этой команде — это Бутеджич и Клабучар. Одно, у одного 8 процентов у другого 7 процентов и они между собой сцепились и, такой, личные атаки друг на друга вместо того чтобы скажем атаковать Сендерсы, который там опережает их намного и как-то подняться в глазах избирателей в общем абсолютное безумие абсолютно бестолковые безграмотные платят хренову тучу денег своим этим советникам которые там вокруг них крутятся и делают не пойми что ну, чего, Больше всего, Сереже, мне понравилось заявление Клобучан. Она выслушала, что ей сказал Бутичач, а потом повернулась к нему и спросила: ты что, меня только что дурой назвал, что ли? Об этом и говорю. Я об этом и говорю. Он подумал и кивнул головой. <с> Кстати сказать, опросы общественного мнения показывают а, Майкл Блумберг потратил свои почти полмиллиарда долларов а, Так сказать, проигнорировав вот эти кокусы И первый праймерис сделал большую ставку на супер вторник Но похоже, что Сандерс идет там далеко впереди всех Даже на этом супер вторнике На который так рассчитывал Блумберг, на который рассчитывал Байден они в такой заднице. То есть, вообще, вот посмотрите: быть э, Сендерс, который лидирует, быть за израильский народ и за мир на Ближнем Востоке не означает, что мы должны поддерживать правое российское правительство, которое в настоящее время существует в Израиле, говорит Барни Сендерс. И добавляет для ясности: мы должны поддерживать Хамас и Тегеран. И вот этот человек лидирует в Демократической партии. Это все, что нам нужно знать о демократах и о тех, кто поддерживает демократов, в том числе и евреи. Ну, прелесть, прелесть в кавычках естественно, еще заключается в том, что летит президент организации J street то есть Jewish Street, летит в Израиль, едет. Палестину, где он целуется с аббасом и целуется с людьми, которые обнимают целуется, фотографируется, улыбаясь с людьми, которые только что приказывали рыть тоннели и взрывать в, киб, в кибуцах а, детей. И при этом я еще раз напомню, что главный финансист, создатель и организатор Джей Стрит, позорно известный во всем мире Джордж Сорос. Тут некоторые у нас а, все пытаются его защищать. Ну, не то чтобы, э, так сказать, конкретные какие-то вещи спорить, а начинают говорить, ну, не надо на него всех чертей свешивать, так сказать, а то вы его представляете, как будто он такое вселенское зло. Он таковым является, вселенским злом. абсолютно. Ну, да, он, э, скажем, есть много зла в мире, а он лидирующий, скажем так, да? он не единственный далеко, абсолютно. Но он такой лидер, он выбился в лидеры, в самое главное. То есть э, в каждой вот такой вон... бочке затычка, вот, э, вы абсолютно правильно сказали, он не единственный представитель черных сил, темных сил, но о, его участие, ну, просто в, в каждой точке мировой, везде торчат уши Сороса. Леон, давайте мы сейчас немножко э, остановимся, сделаем небольшой перерыв. После да, чего вернемся, продолжим. Если у наших радиослушателей будут вопросы или комментарии, я напомню номер телефона, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу Голос здравого смысла. программу Леона Майнштейна. Телефон в студии 847-4005-200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. И я вот еще о чем хотел сказать. Я не знаю читали вы это слышали вы это или нет но в университете вандербильда проходило мероприятие одно где выступал в том принял участие в том числе и джан болтон и разделил сцену со своей предшественницей из администрации обама советником по национальной безопасности Сьюзен райс они коснулись там книги болтона и вот той части которая стала вдруг предметом широкого обсуждения во время так называемого импичмента Сьюзан Райс заявила, что я бы никогда, если бы я была свидетелем а, того, что президент, так сказать, злоупотребляет своими полномочиями, я бы никогда не сдерживался, я бы обязательно давала показания и так далее. На что Болтон ответил, ну во-первых, говорит, все, что происходило в то время, имея в виду импичмент, это было по таким партийным циркам сказал Болтон. Это первое. А второе, даже если бы я дал показания, это никак не изменило бы ситуацию. Ничего бы не произошло. <Cars> да, да, да. Он, он сказал даже, что не изменил бы ситуацию, никак не помогло бы <селен> а, демократам. А, дем демократам доказать и в их <селен> <селен> Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, у меня вопрос. есть. Пожалуйста. А, господин одно американское издание специально не буду называть какое вы по-английски читаете еще рассказы пишете оно давало отчет о запасах мировых запасах нефти и в частности про Россию вот что они написали в девяти существующих месторождениях нефти не включая э, Северный Ледовитый океан и э, Тихий океан вместе с Охотским морем Сахалином в 9 э, находится 20 миллиардов тонн нефти 20 повторяю э, у меня к вам вопрос как вы думаете насколько это хватит по э, сегодняшним э, расходам нефти вы нам как-то пару передач тому назад рассказали что завтра э, скоро очень э, нефть закончится россия лопнет и обвалится а путин сдуется мне интересно если не сегодня есть вопрос, подготовьте его на завтра. Ответ, вернее. Да, спасибо большое за задание подготовить ответ на завтра. Но я могу вам ответить сегодня. Вы вставите свой вопрос некорректно, во-первых. А во-вторых, вы меня, ну мягко говоря, обманным образом цитируете. Я не сказал, что а, а, в России закончится нефть. Я не сказал, что Россия обвалится. А сказал я следующее, и могу это повторить. У России на сегодняшний день нет оборудования, которое могло бы добывать нефть на той глубине, на которой и из песчаников, как это умеют добывать в двух странах мира. В особенности это Канада и Соединенные Штаты Америки. А второе, это а, Трамп запретил. И ни американские, ни канадские компании не продают, отказались э, консультировать и не, не передают ни знания, ни, ни чертежи, не тем более, сказать, просто сами приборы, сам, само оборудование не передают России. Дальше у России на сегодняшний день нет практически оборудования для того, чтобы, имею в виду, оборудование для, для того, чтобы пробурить и доставать нефть из э, тех районов, в которых так называемая вечная мерзлота. Просто нет. Точка. Значит, может, они могут делать там несколько ядерных взрывов и сказать, разместить все эти, добраться до нефти, но я не думаю, что они будут этим заниматься. Значит, судя по тому количеству, которое, и тем полям, с которых они добывают, и то, на какую, какое оборудование нефтедобывающее у них есть, в течение ближайшего года у них на 30-40% сократится добыча нефти. Если только они не получат это оборудование от Америки или Канады, или каким-то, так сказать, фантастическим образом не изобретут или не изготовят его сами. Вот точно так же, как запретом, кстати, вот еще одна интересная тема, тоже подумайте по этому поводу, ну, и сами себе, делайте такое, изучите этот вопрос, хорошо? Значит, я это имею в виду вот, тому господину, который звонил, который, он думает, что он меня поймал. Вот. Значит, Россия прокладывал Россия, прокладывала Северный поток-2, как выяснилось, не своими кораблями, а кораблями швейцарскими. После того, как Дональд Трамп, отчаявшийся на договориться с, похоже, очень серьезно продажными руководителями Франции и Германии и тому прочее, Трамп просто сказал, что никто, кто участвует, издал такое так сказать, распоряжение американского президента, президентский указ, что те компании, которые финансируют или участвуют в построении Северного потока-2, не будут ни финансировать, ни принимать финансово, ни принимать каким-либо другим участием ни в каких проектах, которые финансируют или принимают участие Америка. И тут же швейцарская компания поддела паруса, поддела свои корабли, увела их оттуда. И Россия осталась с недостроенным, и неизвестно, когда будет достроен. Северный поток-2. Значит, Путин тут же заявил, что у них есть такой корабль, один корабль, который находится, вот построен китайцами. И а, находится на ту ли Дальнем Востоке, то ли на Камчатке, я сейчас не помню точно, где он находится, занимается там очень важными делами. И что они вот сейчас его, значит, освободят этот корабль от этих важных дел и перегонят его вот к Дании, где остановились трубы, и начнут сами укладывать. Но, опять же, те же самые российские источники говорят, что врет он, что называется, как Сивый мерин, как с ракетой приблизительно, которая дострелит до значит, Мара Лагу. А, Прямо прилетит и расстреляет вот то место, где дом у президента Трампа в, в Флориде. Кстати, я недалеко оттуда сейчас нахожусь, так что надо будет очень постелиться. А, значит, а, значит, если бы у них был такой корабль, пишут в российской прессе, если бы у нас был такой корабль, то зачем было бы нанимать невероятно дорогую, невероятно дорогую швейцарскую фирму, укладывать эти трубы значит, по дну, скажем, так сказать, вот, где там сейчас укладывают его, в Северном море или там где-то еще, да, а, вот, а, м -м -м, Балтийское, Балтийское, не Северное, Балтийское море, зачем, так сказать, можно тратить огромное количество денег, можно свой собственный корабль было переиграть его, то есть врет на самом деле, похоже, да? значит, а проблема России не в том, что у них нет ресурсов, есть ресурсы, а в том, что у них нет ни инфраструктуры, ни технологии. А все последние годы, ну, по крайней мере, так сказать, с того момента, как Ельцин пришел к власти, я тогда в этот момент находился, вернулся в Россию, после долго очень отсутствовал, я там занимался делами, все это наблюдал. Вот с момента где-то 88-89 года, то есть развала Советского Союза до начала, и вот до сегодняшнего дня все деньги, которые получают, так сказать, там Это деньги, которые получаются на 35% от нефти, на 35% от газа и где-то на остальные 30% от смолы, э бревна и 6-7% на вооружение, которое в России единственное, что сказать, традиционно умели делать, стрелять, потому что бросали все таланты, все умения, все деньги и тому подобное на изготовление оружия, вот. причем наступательного оружия в основном. Так вот, значит, страна, которая ничего не производит, страна, которая ничего не экспортирует, я сейчас не имею в виду, так сказать, ресурсы и оружие, страна, которая не может быть конкурентом вообще ни в чем, страна, у которой меньше доход, оборот, вернее, даже, чем у Соединенного одного американского штата. Самая маленькая китайская провинция имеет такой же производственный оборот, производство, как Весь огромный, так называемый, одна шестая суши, которую называется сейчас Российская Федерация. Это маленькое, вонючее государство, которое единственное, чем оно держится на плаву, это тем, что оно террористическое. а какие-то гадости другим. И из-за того, что вот они бандюги до большой дороги, с ними вынуждено считаться. Не любить, не, не, не, не ласково иметь дело, не пытаться им помогать, там что-то еще, а считаться. Это разные вещи. И я помогаю, что, понимаю, что человек, который постоянно смотрит первый канал телевидения, или то же самое, там, я знаю, там, слушает какие-то там маяки российские, он, естественно, верит, она, он, они. И верят, и считают, что это великое, могучее, духовное, там, скрипное, какое оно сейчас называется. Вообще. А оно нет. Оно маленькое, вонючее, огромное, но вонючее, ничего не умеющее производить, умеющее делать только гадости страна, которая еще развратила и превратила большинство своих подданных в рабов. И это ужасно. И вот то, что можно сидеть в Америке и истов любить Сталина, Путина, Мао Цзэдуна, я не знаю, Гитлера, кстати, Гитлер значительно более мирный и порядочный человек, чем Сталина, Мао вот. а тоже подонок, да, но значительно меньше, чем вот они, а он, по крайней мере, половину перебил чужого народа, а эти, так сказать, свои, своих в основном, да, сколько там Сталин угробил своих собственных, да, 40, 50, 60 миллионов человек, а в Украине только 7 или 8 миллионов голодом уварил. В Казахстане 1,5 или 2 миллиона голодом уварил. То есть, Путин абсолютно из той же закваски, и поэтому ему так нравится Сталин, они пытаются его устанавливать. Поэтому вы можете, конечно, любить... Путина и любить Россию, никто вам, так сказать, ну, тогда, я извиняюсь, конечно, да, но не портите воздух нам, нормальным людям, ну, поймите, вы ущербный, вы, вы, вы человек, у которого, так сказать, эмоция по отношению, не знаю, там, к чему-то, да, к Владимировичу Путину, она выше, чем разум, и все, точка, и не портите другим людям воздух вокруг себя, сидите тихонечко, закройте двери и живите в своей собственной атмосфере. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы уточнить кое-что. Разрешите? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Наконец-то. Скажите, пожалуйста, Леон, Господи, я забыла. Что мы можем ждать в ближайшее время со стороны бара или со стороны если, э, прокур, генпрокурора другого? Спасибо. Mm. Ну, спасибо большое за вопрос. Значит, у меня два ответа. Первый ответ – не знаю. Значит, второй вопрос. Э, могу поспекулировать немножко по этому поводу. Как-то вот, несмотря на то, что бар вроде бы так сказать, никого еще не открыл, какие-то судебные дела, э, меня очень удивило, что э, вот только что э, этого самого приятеля Трампа осудили на три с половиной года, а, а Маккоба вообще, так сказать, даже, даже не, не, не начали вокруг, против него за то же самое, абсолютно 100% то же самое судебное дело. То есть меня это, как бы, сказать, нервирует и волнует, честно говоря, потому что у меня опять такое ощущение, что почему-то а, одна сторона не имеет права делать, а другая имеет право и спокойно уходит от наказания. Но опять, может быть, мы чего-то не знаем. Может, это как с тем, что вот забирать солдат с Линии, да? Ну, забрали 937 солдат, а смотрите, что с этого получилось. Так сказать. Полный переворот в внешней политике целого ряда государств. А может быть, мы чего-то не знаем, но если вот так смотреть на это и думать, ну как так, так сказать, человек э пришел он уже был, то есть он разбирается, как, как, как вести эту работу, я про бары имею в виду, он уже был когда-то э, генпрокурором. Он пришел еще один раз, он называется, спасать честь мундира, э, приводить в порядок. А поч, почему нет не открыто никаких дел? Что уже очень долго и Дурхом занимается, еще два других прокурора занимаются всякими делами. Но с третьей стороны, как бы э, в Сенате <связь> Лесли Грахам, который говорит, что сказать, мы, мы начинаем, мы начали, мы ведем, мы делаем. Может быть, действительно оно достаточно сложно. Может, действительно, даже когда ты руководишь каким-то, ну, скажем, отделом или департаментом или министерством, если люди, которые под тобой работают, они скрытно сопротивляются тебе, то очень сложно находить какие-то документы, выявлять факты и прочее. Я не знаю, что происходит. Но не имеет права э, республиканцы так долго терпеть и республиканская власть нынешняя не имеет права не наказывать или не начинать судебные процедуры если все что называется не вскрыто как можно отпускать было людей таких как Коми Маккоп, без, без какого-то наказания это просто показывает что если ты за демократов то ты можешь делать все что угодно а если ты за республиканцев нет Значит, я очень надеюсь что в ближайшее самое время, а, сейчас у нас уже февраль, да, ноябрь то практически на носу, вот я скажу так, если, <coughs> прошу прощения, если в мае, а, мае, начало июня, не начнутся какие-то слепные процессы выяснения, то я, так сказать, просто буду в состоянии абсолютного обалдения от этого. И тогда я буду говорить, что, так сказать, а, возможно, что БАР точно так же завязан на на эту банду, как и так сказать, многие другие, и что он просто делает вид, а на самом деле так сказать, никуда не двигается. Но пока что президент говорит, что он верит ему, и вы знаете нашего президента, он если так сказать, начинает кому-то не верить и прочее, он это проявляет, в отличие от многих других, нету в нем вот этого, так сказать, змеиного, да, так сказать, пригреться, потом укусить. Он, так сказать, сразу же это говорит. И, кстати, вот. Хотел привести пример чуть-чуть не с той стороны. Я сейчас закончу, я понимаю, что люди еще звонят, они ждут. А... Была целая буча с тем, что Трамп простил, дал свой пардон президентский там, 11 людям. Да? Все президенты, практически все, не помню никого другого, делали это тихонечко. То есть они в самом конце своего пребывания, когда уже им вообще ничего, так сказать, политически не могло за это быть, они взорали. И в последний, вот, например, Клинтон, Билл Клинтон в последний день за один час. До того, как Буш, так сказать, поднял руку и сказал, айду, подписал, значит, Кременс, это называется, да, президентский пардон, подписал растлителю, вору, мошеннику, кому угодно, Райчу, жена которого занесла Хиллари Клинтон 200 тысяч долларов. Значит, вот это делали все предыдущие президенты. Правильно они снимали доказания, неправильно, не знаю, не в этом дело. Но они всегда в последний момент, когда уже, так сказать, ничего не грозит. И вот первый президент, который говорит, я абсолютно в открытую это делаю, у меня все прозрачно, я не буду ждать конца, я считаю, что это нужно, мне подготовили дела, я не откладываю их там на конец там, декабря. Я на сегодня их э, сделаю, да, наплевав на то, что мне за это будет. И делает это. Вот это наш президент. Поэтому я невероятно его уважаю. Это не означает, что тысяча процентов поступков, которые он делает, они правильные, наверное, нет. Но, по крайней мере, в общем, то, что он делает для страны очень хорошо, включая и то, как он себя ведет с скажем, с теми людьми, которые вместе с ним работают. Хотя вот говорят, что с ним работать сложно. Там, вот. Конечно, сложно работать, если он на 26 шесть голов умнее тебя, и на 400 ходов просчитал вперед что-то. И он тебе говорит, сделай так. А ты начинаешь сопротивляться, то он звереет. И я бы тоже зверел. Совершенно точно. Ладно, извиняюсь за длинный ответ. Слушаю внимательно дальше. Сейчас, я хотел статистикой <как> подтвердить ваши слова. Есть, существует ведь статистика о том, кто из президентов современных сколько помилований объявил. Вот Картер 500 566, Рейган 406, Буш старший 77, Клинтон которого вы упомянули 459 Буш младший 200 помилований Обама обошел всех 1927 помилований объявил Обама ну а на счету у Трампа на сегодняшний день 26 таких помилований так что И... ну понятно понятно он что приступает свои полномочия как он смеет давайте попробуем принять следующий звонок добрый день алло здравствуйте После э, связка на дебатах в Лас-Вегасе, э, Блумберга все же прочит э, лидеры, ну, в будущем. Как вы думаете, он удержится или все же вот эта повредит его имичу? Спасибо. Значит, я вам могу объяснить, почему в него так вцепились остальные, хотя Сергей совершенно был прав, что их непосредственная задача была заниматься коксами в Неваде, а не разборками с Блумбергом. Дело в том, что демократическая партия, она недемократична, не должна быть из-за названия, да? но недемократична вот в чем. Значит, <клес> у них едут на... Я сейчас мои цифры будут, даже не точно, я просто приблизительно объясню ситуацию без точных цифр. Значит, у них, скажем, там 3200 человек от партии едут на съезд, и вот эти 3200 человек имеют право голосовать. Там еще, может, 5000 приезжает, они просто приезжают там тусоваться, а эти приезжают голосовать. Они выбранные от различных штатов. Теперь, 2000 из них, они действительно выбраны то есть вот там 36 от там, штата Айова приезжает, там, 500 там, от штата Калифорния, 224 от штата Техаса и тому подобное, а 1200 никем не выбранные, они а просто кто-то. В демократической партии. Вот там, там, там какой-нибудь там руководитель там, там, там, пар, партии такого-то там э, дистрикта, да? Или такого-то каунти, то есть графства. А он пред, зам председателя там чего-то еще. Вот эти все люди, чистые чиновники, они никем не выбирались, они приезжают, их 1200 штук. Теперь, значит, там система голосования следующая. Первый тур, первый раунд голосования... Голосуют только вот эти вот две тысячи человек. И если выясняется, что никто не набрал 51%, а в этом году почти гарантировано, что значит, никто не наберет 51%, то тогда идет второй тур голосования. Значит, Я думаю, что между а, основными, не помню, не, а может быть всеми оставим всеми. И вот тут уже подключаются эти 1200 человек. И теперь представьте себе, что 1200 человек эти или тысячи из них голосуют за одного какого-то конкретного кандидата. Как вы думаете, все остальные голоса важны будут, если они все равно раскладываются на, на, на, на, сказать, на, на 5 или 6 человек? То есть выберут этого человека, претендента от демократической партии на сказать, борьбу с Трампом, не народ, который выбирал, а те, так называемые, бюрократы, чинуши от партии. Значит, номенклатура у нас по-русски называлась. А эта номенклатура сейчас массово скупается Блумбергом. То есть, иными словами, если не будет, если, скажем, так сказать, там, великий коммунист, э, так сказать, большевик, а Берни Сандерс не наберет 51% голосов, а он не наберет, то это значит, его второй раз обман. И поэтому, так как дем-партия предпочитает Блумберга, а, а не кого-либо другого на сегодняшний день, потому что они считают, что у него у есть хоть малейший шанс бороться с, с, с Трампом, в основном потому что у него огромное количество денег, вот, то они, так сказать, и все это понимают, эту ситуацию, они все пытаются его так очернить, чтобы те вот 1200 суперделегаты их называют, они суперделегаты, есть делегаты, а есть суперделегаты. Вот, все эти суперделегаты, им стало бы неудобно, неловко за него голосовать. Вот за что шла борьба. Ну и еще один вариант, это съезд может предложить свою кандидатуру в случае, если никто не наберет абсолютного большинства голосов. А для этого Блумберг страхуется и начал тихо э, распускать слухи, что он собирается пригласить в качестве вице-президента Мадам Клинтон. Это, это такой у, удачный ход. Ну, Она пользуется Я не знаю. популярностью С точки среди демократов. Общих выборов неудачный. С точки зрения победы в Демократической партии удачный. Окей. Okay. И последний ск скандал. Прошел закрытый брифинг в Комитете по разведке Магуайр докладывал И в том числе там коснулись темы, что русские по-прежнему принимают, пытаются, так сказать, повлиять на исход выборов уже 2020 года. У шифти шиф и тут же приключился понос. Он побежал якобы в туалет, быстренько и доложил в Нью-Йорк Таймс, те опубликовали материал, что вот русские, так сказать, поддерживают Трампа своими усилиями в социальных сетях, и вся медиа взорвалась. То есть заранее уже президент Трамп, который будет переизбран в 2020 году, в этом году уже его объявляют как бы нелегитимным, поскольку его опять на этот пост сажают русские. Вот только я понять не могу. Какие у русских интересы, чтобы Трамп остался президентом? Ну, значит, есть, есть по этому поводу два соображения. Соображение номер один – это... Значит, русские у них никаких интересов нет, у них прямой интерес, как и у иранцев, как у китайцев, как и у сирийцев, как и у северокорейцев, венесуэльцев и тому подобное. Это чтобы на место Трампа сел -то другой. <coughs> Китайцы очень хотят либо Байдена, либо, значит, Майка Булберга. Ну, один, так сказать, Байден просто повязан на него из компромат, потому что Байден летал в Китай, взял по непонятной причине своего сына, сын там потусовался, и через неделю после их приезда обратно... Насчет счет сына упали полтора миллиарда долларов. Ну, не подарок ему, а якобы, значит, чтобы он играл с ними на американской бирже и там вкладывал инвестиции. Он вообще никакого отношения к инвестициям не имеет. И, то есть Байден явно завязан на Китай. А в Блумберге огромные совершенно дела с Китаем. И он очень заинтересован в с Китаем. И, я думаю, тоже есть всякие, так сказать, там, компроматы, которые... То он высказывается. И, и, и тот и другой за Китай. Россию... он к сожалению... К сожалению, времени не осталось Поэтому мы коснемся этой темы, наверное, в следующий раз Спасибо огромное, времени больше нет просто Спасибо большое, хорошо отдохнуть и вернуться домой Спасибо